Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! И пусть Дух Святой, Божий Дух Господа Иисуса Христа придет, чтобы открыть ваше понимание, потому что бесполезно знать Слово Божие. Нам необходимо иметь Духа Святого, который дает нам понимание Его Божие. Именно поэтому, когда Иисус приходит в духе святом, тогда это дух понимания, познания и дух откровения Божьего. Вы знаете, если вы знаете Слово Божье, но не понимаете, тогда это ничего не добавляет в вашей жизни. И пусть Дух Святой придет и даст вам этого Духа понимания. И также, помимо этого Духа Господня, Духа мудрости, Духа вот этого утешения, Духа совета, Духа крепости, Духа, который дает нам познание и этот дух понимания для того, чтобы вы были совершены. Может быть, слыша этого, говорите «Аминь, аминь, аминь». Но, знаете, я не хочу, чтобы вы просто согласны были со мной. Я желаю, чтобы вы приняли чтобы наполнились, потому что говорить просто «Аминь» и не принимать это разочарование. Тогда посмотрите, если вы страдаете сейчас в отчаянии, вы мучаетесь, послушайте то слово, которое Бог вам в этот момент дает. Вам и всем тем, кто внимательно, кто имеет уши, чтобы слышать Его голос». Господь говорит так в Исаии, «Вот, я расплавил тебя, я расплавил, то есть очистил, но не как серебро, не как серебро». Когда серебро очищают, плавят его, это для того, чтобы это серебро, оно было еще лучше. Тогда Бог тебя расплавил не для того, чтобы там ты с нечестивыми был, с неверующими. Нет. Бог пришел и очистил тебя для того, чтобы ты распространял его благоухание, чтобы ты показывал его характер где бы ты ни был. Ну, ты скажешь так, епископ, «Бог меня очистил, а я в отчаянии, в мучениях живу». Я объясню вам сейчас, написано так. Он добавляет этот текст и объясняет. «Я избрал, то есть испытал тебя в горниле страдания». Тогда Бог, Он избрал тебя. И избрал именно, и испытал в горниле моего страдания. Вы знаете, я этого не знал, я не понимал этого. Но когда осознал, вы знаете, я отдал ему мою жизнь, и он меня из этого горнила страданий вытащил. Я был согласен с ним, я не просто сказал «Аминь». Я отдал себя на это обетование. Это то, что Господь Иисус с вами сейчас делает. Если вы вгорнили страдания, боли, отчаяние, депрессии, мучений и беспокойство, может быть, страх, может быть, у вас такой внутри. Нехорошие состояния, ты всего и всех боишься. Ты в таком глубоком переживании, в таком беспокойстве. Вы даже не знаете, что дальше делать. Вы как будто среди вот этого вот горнила страданий. Знаете, Бог избирает своих избранных именно там испытает в горнеле страдания, потому что пока человек не оказывается в этом горнеле страдания, в глубине колодца, он рассчитывает на друзей, на близких, на образование, на самого себя, на свой интеллект, на деньги, на все что угодно, на себя в итоге, и ничего не решается. Вы можете на все что угодно, на деньги, на всех рассчитывать, но они вас из этого не Страдания не достанут, потому что страдания – это душевное состояние. что душе нужно? Деньги, любовь, секс, танцы, наркотики, алкоголь. Ничто душе не даст удовольствие. Душа, которая в страдании – ничто. Потому что душа, душа сотворена Богом именно для того, чтобы иметь это вдохновение, чтобы Божие дыхание, моя, ваша, любая душа, имеет только одно желание, больше всего остального. Она хочет мира. Мира. Если нет мира, если душа ваша, если моя душа не имеет мира, нет покоя, тогда у нее нет ничего. Ты можешь весь мир дать своей душе. Это ничего не решит. Это то, что с вами происходит. Да или нет? У вас нет мира. Может быть, вы тот человек религиозный, который добрый, честный. Но мира у вас нет. Нет и все. И вы страдаете. А, мои дорогие друзья, вы знаете, иногда люди пишут мне, во время прям прямого эфира и только хотят чего-то спросить. Но если вы страдаете сейчас, это потому что Бог избрал вас. Не Он вас в это страдание положил. Нет. Он горнил тебя не поставил. Это вы сами себя, это мы сами туда погружаемся из-за наших ошибок, из-за нашего неправильного выбора. Это мы рождаемся уже с этим неправильным сердцем, с природой неправильной, которая желает делать, мы хотим делать не то, что Богу угодно. И поэтому выбираем неправильно, плохие вещи, и в итоге оказываемся в глубине колодца. И это то, что с вами и со мной произошло, со всеми нами – но, слава Богу, если мы в это горнило страданий попали, в этом страдании... Боль души огромная, но уверенность в голове... Это не какое-то чувство, это не имеет ничего общего с ощущением. Это разум. Душа чувствует огонь страдания, но голова продолжает думать. У нее есть право думать. Это мудрость. И мудрость говорит, я знаю, что сейчас здесь из-за моих ошибок, из-за неправильного выбора. Но зная это, зная, что Бог избрал меня... Я принимаю Тебя, Господь, я соглашаюсь с Тобой и отдаю мою жизнь Тебе. Я говорю Тебе «Аминь, Господь», я с Тобой соединяюсь. Здесь, с земли, я приму Твое Слово, которое Ты мне даешь, что Ты избрал меня, я прошу, спаси меня. И я ожидаю сейчас, что Ты меня вытащишь из этой ситуации во имя Господа Иисуса Христа. Сейчас, сейчас вы, те, кто в страдании, примите сейчас мир. Примите мир. Это успокоение для того, чтобы вы могли начать выбираться из этой ямы, из этого колодца страданий, используя ваш интеллект, используя вашу способность думать. Бог избрал тебя. Положи это в свой разум. Бог избрал тебя. Это то, что он говорит здесь, то, что я понимаю. Он говорит так. Вот, я расплавил тебя, очистил. Для Бога ты уже чист. Он уже видит тебя туда, в будущем, смотрит на тебя в будущем впереди. Поэтому говорит, я избрал в этом горниле страдания. Как это прекрасно, мои друзья. Он избрал вас. Неважно ошибки, неважно грехи, неважно вина, неважно. Абсолютно ничто. Он избрал тебя, и этого достаточно. Ты принимаешь это слово? Тогда это будет действовать в вашей жизни и сейчас. Если вы принимаете, если я принимаю, Господь, я согласен с Твоей рукой, да, никто не может помочь, только Ты. Я принимаю Твою всемогущую руку, Твое прощение. Я принимаю, Господь, милость Твою. Я соглашаюсь твою любовью, бесконечной любовью, которая не является чем-то временным, а чистой, истинной, искренней любовью. Я принимаю, принимаю и принимаю. Тогда прими покой сейчас. Бог проявляется в Твоей жизни сейчас и делает так, что это горнило страдания прекращается. И начиная с этого момента, сейчас, вы начинаете идти вверх. Вы поднимаетесь из этой ямы день за днем, день за днем, шаг за шагом. Постепенно, как мы объясняли, Бог фокусов не делает. Бог, это не как какой-то, знаете, повезло, а вдруг... Удача улыбнулась. Нет, Бог всех избрал, всех, это множество людей, но не все Ему говорят, да, не все согласны с этим выбором, и они продолжают жить и рассчитывать на свою собственную силу. Поэтому мало... Мало этих избранных. Званых много, избранных мало. Тогда пусть Бог благословит вас. Я благословляю вас. Пусть Господь сейчас через лицо Твое будет сиять. Пусть Он помилует вас и даст Его мир во имя Господа Иисуса Христа. И мы с вами согласны. Аминь. Слава Богу. Всего доброго, до завтра, друзья.